Здорово, это домашний канал Валерки, и мы возвращаемся вновь с вами к раннему доступу игры под названием Отчужденный акт 2, напомню, это у нас, а... так, загрузите, это у нас, короче, мод для Half-Life 2, как бы такой, ну, годный мод, годный мод, такая вот отдельная игра, вот, а, сиквел второго акта сиквел второго акта, так, подзагрузка, подзагрузка, Окей. отлично, так что за подзагрузки? А, сиквел а, первого акта, он, короче, уже, по-моему, есть в теми. ну, бесплатно, даже полноценная, полноценная версия, вот, а это у нас в раннем доступе, и у меня тут пришло оповещение, короче, то, что ну, разработчики что-то новое добавили, вот. мы с вами закончили на том, что Что-то сделали, короче, вот с этим, с этим сигналом. По-моему, вот эту херню надо всю разбить. Вот. Кто не помнит э, прохождение самого начала, то я добавлю ссылочку в описании на плейлист. Вот. Там можете перейти, посмотреть также э, на канале, посмотр можете посмотреть в плейлистах, есть и первый акт. Прохождение полностью. Так, там, по-моему, надо было разломать вот эту всю гратень, да. Вроде как раз там добавили э, продолжение, новое новой локации. Я так понял. Ладно? И сейчас мы это посмотрим. Сейчас мы это увидим. Сейчас все у нас будет по-моему, на Так, Подождите, что это? Это радио? Алло? Oh, God, yes, Слава Богу, it. вам удалось. Есть там кто-нибудь? Это СОС, я повторяю, СОС. Кто-нибудь слышит меня? Остров been been uh, messages from messages from с острова. Нам нужна военная помощь. Это переговор охраны Норвегии. Ваши примерные координаты 72 degrees, 59 59 градуса 59 минуты 6 секунд северной и, uh, и градуса, 51 минуты, 54 минуты, 54 секунд восточной долготы. Окей. Так, где-то я здесь выбросил пистолет. Я, uh, я должен вам сообщить, рядом с вами ведутся активные правительственные оборудовательные Мы запрашиваем разрешение. Ожидайте. Все, ожидаем Алло? Алло? Береговая охрана Есть там кто-нибудь? Какие правительственные оборонительные операции? О чем вы говорите? Береговая охрана, Есть там кто-нибудь? Эй, возьмите кто-нибудь? Эй, трубку Начать зачистку и убить всех наблюдателей. 72 градуса, 59 минут и 6 секунд с северной широты, и 2 градуса, 51 минута и 54 секунды насущной oh, долготы. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Но no, no, no, no, нет, не happening. может быть. Убирайтесь отсюда. Все, кто подниметесь в острове, прямо сейчас, любым способом. Все слушающие эту частоту, куда сваливать, какая... Oh, no. Какого they черта they они can. это can. делают? Да, короче, валить на... Надо валить. Я слышал самолет. У нас вот этого не было уже, да? А, мы с вами, по-моему, мы с вами фонарик да есть. А мы с вами, по-моему, вот прослушали сообщение и все. Прослушали сообщение и и все. У нас на этом игра закончилась. Я слышал истребитель, короче. все-таки годно сделано, годно э -э, Хоть компания маленькая Делает, как бы, вообще там несколько всего Человек делает игру Но, смотрите, выглядит просто Реально достойно И графикой, и вообще Все Даже сюжет Там вот, это, вот этих штук вдали не было По-моему, когда мы с вами Играли Хотя я точно не уверен, не помню Музыка какая, музыка Слышишь, да, какая музыка играет? Мне к ним надо плыть. К этим. Или куда мне надо? Или мне вернуться надо? Стоп. Давай вернемся в здание. Может что мы что-то не дослушали? Что-то не дослушали. Музыка прямо вообще огонь, прям просто атмосфера. Птички поют, такая музычка. Просто шикарно. Такой свет, такой вообще. Мне нравится, мне, мне реально нравится этот мод просто. А дверь закрыта. А, о, смотри. Здесь проход. Опа. Корабик. Подвал. Да, мы, короче, с вами в подвал в этот не спускались. Рыска духлая. О, какая-то бомбардировка началась. Какая-то началась бомбардировка. Давай сохраним все. Сюжет, короче, я напомню, корпорация Арквы, короче, нашла какие-то водоросли, что ли. Воу-воу-воу-воу. Какие-то водоросли, и начала делать какие-то, ну, эксперименты на этом острове, короче, с этими водорослями, и люди заразились, типа. А, да ладно. Да ладно, нам, нам дадут на катере. О! новиночки геймплея нам дали дают покататься на кате я говорю вот этой дальней прорисовки ее не было прям хорошо прям красиво прям атмосферно прям вот прям вот круто там какой-то Кладбище кораблей, наверное. Миша затонувшие корабли. Здесь он кусок на камне. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я жду убился, погоди-то. Ч ты пугаешь-то? А, нихрена там, смотри, разрушили, там все развалилось. Смотри. Охренеть. Охренеть! Маяк. Я хочу на этот маяк. Я хочу на этот маяк. Я хочу посмотреть, что там на этом маяке. У нас сюда не пустят по сто процентов. Просто смотри, как все атмосферно А ты отлично прор, ну, блин, отлично проделанная работа, вот реально. О -о -о. Близко пролетел. А он смотрел. Корабль разломил напополам. Да, смотри как тонет. Жестко. Так, я вижу лестницу, может, нам сюда? Или мы просто уплываем в закат? Просто сваливаем в закат. Звук от ближайшего Где? Я не вижу, а, Опа! Опа! Подводный звук огромной волны. Что металла подводный взрыв окей хорошо подводный звук огромной волны опять хорошо. шум под водой хватит шуметь там под водой Э, слишком громко можно потише Посмотри, у нас у нас что подзорвали что ли? всплыть W сплыть О, как-то резко Та музыка заиграла Нас подзорвали Корабель Опа, это что? Какие-то куски Ладно, окей А, тут не один, смотри, корабль а, что-то рухнуло? На нас, видимо, что-то рухнуло. Так, я так полагаю, на эти штуки нельзя попадаться. Ну, окей. Куда плыть? Куда? Блин, музыка вот реально. Просто музыка реально жизнь. Очень. Люди? Люди? Это, это типа береговая охрана, они кого-то ищут. Погоди. А мне тупо, короче, проплыть надо мимо них, мимо них и не попадаться на на свет. Фонарика нет. Прижимаемся, прижимаемся Блин, как же прикольно Наш герой довольно быстро плавает Довольно очень быстро плывет Интересно, до конца доработали или Такт. Или... так или также будет обрыв просто? Погоди. не на корабль ну, мимо этих всех мы прогнали. А, здесь воды тут, да, смотри, по колено, по пояс. Опа, кто-то едет. Погоди, стой, стой. Нет, эй, ребята, ребята, я ни при чем. Стой. Эй, парни. Я безоружный. Я свой. Я свой, я сдаюсь. Берите меня. что, остался что ли? Почему все желтое? А я не могу идти, я очень медленно иду. Эй, ребят, пацаны Можете мне понять и простить, пожалуйста? Это случайно сюда забрел? Слышь, а что мне сделать? Так, погодите, а что мне надо сделать? Я там никого не вижу. Эй. Ребят, может я могу уйти? Что происходит? В смысле нырнул? А, это не я управляю. Не я управляю. В смысле нырнул? Я стоял по колено воды. Это как? Почему? ревно или рыбеха такая я Я смешался с одну какие-то такие о я на бревне ни хрена себе волны В принципе, я опять ничего не могу делать, только башкой могу кружить. Ох ты, как красиво! Ох ты, как красиво было! Это, короче, так чисто, как, как э, демонстрация какая-то, что ли. Я не могу понять. Такие вот обрывки, обрывки То там, то здесь Снова Это что? А это что? У, у, у меня компьютер сломался? Йоу Ни хрена себе Как мы здесь очутились? Айсберги Какого хрена мы здесь находимся? Я могу уже плыть? дальше чем в Африке а нет блин смотри какие поблескивания да прикольно Помотала, короче рыбака просто с, с какого-то с острова как, какую-то вообще зиму непонятную какую-то Антарктику были где-то в Норвегии по-моему какой-то Антарктики непонятной Меня кто-то тащит? В смысле? Я могу посмотреть, кто меня тащит? Может меня там медведь тащит? А, в лодку положу. Этот медведь меня в лодку положил. Покажи, кто там! Можешь головой повернуть, а? Или замерзнулся. Короче, я не управляю, я не могу ничего делать. Единственное, вот я не могу понять, как вообще вот с того острова, да, в Норвегии или где там были, э, очутились вот здесь. Ну вот, в принципе, и все. Отчужденный э, акт второй ранний доступ, временный конец, еще больше контента в ближайшее будущее. Ну, будем следить. Я, я так предполагаю, это просто как-то, не знаю, как, как какая-то демонстрация, может, э, движка. Они специально сделали локации, да, вот. что-то связанное с сюжетом там и тому подобное будет уже, я думаю, не знаю, в полноценной версии либо там дальше в ролях. Окей. Ну, короче, вот так, вот такой вот, вот такой вот э, об, обновочку добавили э, разрабы. Так все красиво, так все мне нравится. Посмотрим, что получится из полноценного продукта. Ну, как э, полноценный продукт выйдет, возможно, мы, может быть, и даже на стримах пройдем. Ну, поиграем и, и в первый акт, и во второй акт. Потому что первый акт, в принципе, не длинный, такой коротенький. А второй, насколько будет длинный, непонятно. Ну, и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, ссылочка в описании на плейлист прохождения будет, и подписываемся на Инстаграм, да. обязательно. С вами был Аревик, всем пока.